Добрый день, меня зовут Игорь. Я представляю ФГБУЦ «Кименкомсвязь России». Предлагаю вашему вниманию новый раздел в системе в ВГИСКОИ «Отчет по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения». Отчет создан во исполнение плана перехода в 2016-2018 годах федеральных органов исполнительной власти и государственных небюджетных фондов на использование отечественного офисного программного обеспечения, утвержденными распоряжением правительства Российской Федерации от 26 июля 2016 года номер 1588-Р в соответствии с методическими рекомендациями по переходу федеральных органов исполнительной власти и государственных небюджетных фондов на использование отечественного офисного программного обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного программного обеспечения, утвержденных приказами Минкомсвязь России от 29 июля 2017 года, номер 334, в редакции приказа Минкомсвязь России от 25 сентября 2017 года, номер 495. Отчет предназначен для сбора сведений для последующей подготовки ежегодного доклада Минкомсвязь России по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения органов государственной власти и государственных внебюджетных фондов. Покажу вам процесс, начиная от внесения сведений и форм отчетов в ГИСКИ до его отправки в Минкомсвязь России. Осуществив вход в ГИСКИ, при помощи логина и пароля по стартовой странице в ГИСКИ, в левом столбце навигации находим раздел «Потребности в ПО». В меню раздела видим знакомые уже вкладки «Текущий период», «Прошлый период» и новую вкладку «Мониторинг перехода». Выбираем «Мониторинг перехода». Форма отчета находится в статусе «Черновик». После отправки отчета статус изменится на «Отправлен в МКС». Подписать и отправить отчет может сотрудник с ролью «Куратор». Срок подачи отчета устанавливается Минкомсвязи России. Редактировать сведения в отчете можно до подписания отправки отчета. Вверху слева находится номер отчета. Он формируется автоматически. Справа от него можно выбрать «Посмотреть отчет». Можно посмотреть отчет в формате PDF, сохранить и распечатать. Указан учетный период 2019 год. Устанавливается автоматически. Видим дату завершения приема отчетов. 31 декабря 2019 года. Устанавливается автоматически. Дата обновления ⁇ это дата редактирования форм пользователя. Наименование федерального органа исполнительной власти проставляется автоматически в соответствии с тем, к какому ведомству относится пользователь в ГИСКИ. Должность и фио уполномоченного должностного лица ФАИВ заполняется автоматически в соответствии с учетной записью, под которой пользователь осуществил вход в ГИСКИ. Теперь рассмотрим форму отчета, всего их три. Достижения, утвержденных планом графиком ведомства, перехода на использование Отечественного офисного программного обеспечения показателей индикаторов, выполнение ведомством организационно-технических мероприятий для перехода на Отечественное офисное программное обеспечение в соответствии с методическими рекомендациями по переходу федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов на использование Отечественного офисного программного обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного программного обеспечения утвержденными приказами Минкомсвязи России от 29 июля 2017 года номер 334 в редакции приказа Минкомсвязь России 25 сентября 2017 года номер 495 совместимость государственных информационных систем ведомства с отечественным офисным программным обеспечением заполним форму номер один достижение утвержденных планом графиком ведомства перехода на использование отечественно офисного программного обеспечения показателей индикаторов первый столбец номер по порядку во втором столбце наименование категории типа офисного программного обеспечения, перечислено офисное программное обеспечение. В третьем столбце наименование целевого показателя, перечислены показатели по каждой категории и типу офисного программного обеспечения. В четвертом столбце наименование типа структурных подразделений государственного органа, в отношении которых устанавливаются соответствующие индикаторы эффективности. Перечислены структурные подразделения государственного органа, центральный аппарат и территориальные органы. Пятый столбец – индикатор эффективности перехода в соответствии с утвержденным планом-графиком. Заполняется в соответствии с утвержденным планом-графиком государственного органа перехода на отечественное офисное программное обеспечение по всем типам офисного программного обеспечения. Шестой столбец фактически достигнутый индикатор эффективности перехода. Седьмой столбец ⁇ общее количество используемых лицензий офисного программного обеспечения, в том числе в составе ЕС и РМ. Восьмой столбец ⁇ количество закупленных лицензий отечественного офисного программного обеспечения, в том числе в составе ЕС и РМ. Заполняются в соответствии с типом и показателем офисного программного обеспечения, в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказами Минкомсвязь России от 29 июля 2017 года. Номер 334. В редакции приказа Минкомсвязь Россию от 25 сентября 2017 года номер 495. Пример заполнения 7 и 8 столбца. Рассмотрим пример заполнения одной из категорий офисного программного обеспечения, а именно операционной системы. Всего у государственного органа 1000 АРМ. Соответственно, в седьмой столбец указываем количество всех операционных систем, как российского, так и иностранного происхождения, установленных на этих РМах — одна тысяча штук. В восьмом столбце указывается количество всех лицензий российского производства, которые на учетный период уже закуплены и используются ведомством. Допустим, 700 штук. Таким образом, фактически достигнутый показатель для операционной системы в данном примере составляет 70%. В шестой столбец устанавливаем значение 70%. В пятом столбце «Ведомство» может установить свой индикатор эффективности в соответствии с утвержденным планом графика. С рекомендуемыми индикаторами эффективности перехода можно ознакомиться в методических рекомендациях, утвержденных приказом Минкомсвязь России о 29 июля 2017 года номер 334. В редакции приказа Минкомсвязи России от 25 сентября 2017 года, номер 495. Например, индикатор эффективности перехода на использование отечественной операционной системы для ЦА определен в размере не менее 80% на 2019 год. В девятый столбец затраты на отечественное офисное программное обеспечение вносится сумма в рублях, затраченная на приобретение отечественного офисного программного обеспечения за учетный период. В десятый столбец Затраты на иностранное офисное программное обеспечение. Вносится сумма в рублях, затраченная на приобретение иностранного офисного программного обеспечения за учетный период. В одиннадцатый столбец наименование отечественного офисного программного обеспечения, используемого ведомством, Вносятся сведения об используемом отечественном программном обеспечении, его наименовании и номер в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. В 12 столбце «Комментарий» вносится комментарий ведомства. Заполняется отчет построчно при помощи отдельной формы, вызываемой значком «Карандаш в квадрате». При нажатии на значок открывается форма для заполнения. Все поля, кроме поля «Комментарий»,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 Первый столбец, номер по порядку. Во втором столбце перечислены наименования мероприятий в соответствии с пунктами методических рекомендаций, утвержденных приказом Минкомсвязь России от 29 июля 2017 года номер 334, в редакции приказа Минкомсвязь России от 25 сентября 2017 года номер 495. Первое мероприятие. В планах информатизации предусмотрены мероприятия в целях перехода на отечественное офисное программное обеспечение. В соответствии с пунктом 24 методических рекомендаций, утвержденных приказом Минкомсвязь России от 29 июля 2017 года номер 334. В редакции приказа Минкомсвязь России от 25 сентября 2017 года номер 495. Второе мероприятие. Проведено обучение работников с целью формирования у работников необходимых навыков по установке, обеспечению функционирования и использованию отечественного офисного программного обеспечения. В соответствии с пунктом 27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 Внесены изменения в правовые акты ведомства, а также в проектную и эксплуатационную документацию на информационные системы. В соответствии с пунктом 29 методических рекомендаций, утвержденных приказом Минкомсвязь России о 29 июля 2017 года, Номер 334. В редакции приказа Минкомсвязи России о 25 сентября 2017 года номер 495. Четвертое мероприятие. Под ведомственными предприятиями, учреждениями, организациями разработаны и утверждены соответствующие планы графики по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения. В соответствии с пунктом 30 методических рекомендаций, утвержденных приказом Минкомсвязь России от 29 июля 2017 года номер 334. В редакции приказа Минкомсвязь России от 25 сентября 2017 года номер 495. В третьем столбце устанавливается статус выполнения. Да, нет. В четвертый столбец вносится ожидаемый срок выполнения. В случае, если в третьем столбце установлено значение нет. В пятом столбце указывается комментарий ведомства. Заполняется отчет построчно. При помощи отдельной формы, вызываемой значком Карандаш квадрате». При нажатии на значок открывается форма для заполнения. Поле Статус выполнения да нет является обязательным для заполнения. После заполнения полей нажимаем кнопку Сохранить. В случае, если будет не заполнено хотя бы одно необходимое поле, то система выдаст ошибку с указанием поля, которое необходимо заполнить. Таким образом, заполняем все поля отчета. Переходим к заполнению последней формы номер 3. Совместимость государственных информационных систем ведомства с отечественным офисным программным обеспечением. Первый столбец ⁇ номер по порядку. Во второй столбец вносится наименование государственной информационной системы ведомства. В третий столбец ⁇ совместимость с отечественным офисным программным обеспечением, устанавливается значение ⁇ да ⁇ или ⁇ нет ⁇ В четвертом столбце указывается дата окончания запланированного срока доработки государственной информационной системы. В пятом столбце указывается комментарий ведомства. Заполняется отчет построчно, при помощи отдельной формы, вызываемой кнопкой «Добавить запись». При нажатии на кнопку открывается форма для заполнения. Поля наименование государственной информационной системы и совместимость с отечественным офисным программным обеспечением являются обязательными для заполнения. После заполнения полей нажимаем кнопку «Сохранить». В случае, если будет не заполнено хотя бы одно необходимое поле, то система выдаст ошибку с указанием поля, которое необходимо заполнить. Таким образом заполняем все поля отчета. Теперь все три формы отчета заполнены. Нажимаем кнопку «Подписать» и «Отправить». Подписываем отчет электронной подписью. Статус отчета изменится на «Отправлен в МКС». Отчет отправлен в Минкомсвязь России. На этом все. Я вам показал функционал разделов в «Мониторинг перехода». Свои вопросы вы можете направлять на адрес электронной почты supportsobaka.eskigov.ru Спасибо за внимание. До новых встреч!